Привет! Сегодня я хочу показать вам мою практически законченную мозаику. Сначала я покажу, сколько осталось камушков. Вот, видите, очень-очень много. То есть видно, что было положено с большим запасом. Ну вот этих камушков изначально было мало, они тут буквально в одном-двух местах встречаются. А тех, что планировалось много, так их и осталось прилично. Вот. Ну, конечно, сама шкатулка прилично похудела, полегчала. Ну, не знаю, может быть, с этими камушками еще что-то можно будет придумать красивое. Вот. А сейчас покажу вам саму мозаику. Блестит красиво, да? Остался у меня всего один вот этот кусочек. Я на него два дня уже, наверное, смотрю. Но пока не отклеила. Вот все, жалко <соторит> расставаться. Я с ней провела всю зиму. Недавно мне было не скучно посчитать. И я сложила вот эти вот суммы. Так, и здесь не написано количество, а на бумажке написано. Вот эти вот столбец циферками это количество камушков и получилось порядка пятидесяти двух с половиной тысяч камушков я выложила сейчас я встану на что-нибудь повыше на какую-нибудь табуреточку и покажу вам ее панорамно вот она вот такой величины размер у нее по высоте 40 сантиметров а по длине девяносто вроде бы. Ну, кажется, в первом видео я сообщала там какое количество, ой, сколько сантиметров точно. Можно его вот так вот вблизи рассмотреть. Вот этот прекрасный туман. То, что меня заворожило. И плавный-плавный переход в облако. И вот уже скала, видите, выросла на ней лес. Я, кстати, когда смотрела ну, вот эту скалу выложенную, я думала, что хорошо бы подняться именно вот сюда и тут вот посидеть, <посмотреть>, посмотреть сверху вниз. Парящих жаворонков выше, я в небе отдохнуть присел на самом гребне перевала. Есть такой стих. Вот. Ну я все-таки открою этот маленький квадрат и закончу мой шедевр а на его место придет цветущие розовые деревья их я тоже уже выкладываю и в следующий раз покажу вам сосны в горах когда они уже будут оформлены прощаюсь с вами пока